Здравствуйте всем! В данном видео я хотел поговорить про версию терминала Quick, версию номер 8. Версия вышла еще давно, по-моему, что-то в июне девятнадцатого года уже появились первые версии у некоторых брокеров. У каких-то брокеров, например, брокер открытия самый последний, один из последних переходит на данную версию. На самом деле я считаю, что это неплохо, потому что есть проблемы при... Когда выходит новая версия, всегда возникают какие-то проблемы. Вот я наконец-то, я еще полностью не перешел на восьмую версию, сейчас объясню почему, и хочу вот сейчас вот, наконец-то я добрался, решил посмотреть более подробно, что пишут в интернете, какие отличия реально, есть ли смысл вообще переходить на восьмерку или оставаться на семерке. А я знаю людей, которые работают еще на шестую, даже на пятой версии терминала Quick, не знаю, но пятый у меня уже, она у меня есть где-то дистрибутив, я конечно с ней уже не работаю. Ну, давайте подробно разберемся, что же все-таки нам приготовил разработчик, если в этом смысл. И разберем подробно вот сам, как бы, пресс-релиз от разработчика, который он выпустил еще в июне прошлого года, когда версия только терминал Quick 8 появилась. Давайте начнем. Что в первую очередь я хочу сказать э -э нового появилась? Ну, во-первых, самое главное, что это появилась это 64-разрядная архитектура. То есть это первый удар по тем, кто использует, например, XP-версию Windows. Она, насколько я знаю, не имеет 64-разрядной версии, 32-х. И на ней уже, на 32-й версии винды не будет запускаться вот новая восьмерка к века. То есть для них однозначно либо смена винды, либо использование старой версии. Какой еще основной момент, который, ну, естественно, в первую очередь относится ко мне, как разработчику, он Восьмая версия не подходит для разработчиков на Луа. Почему? По одной простой причине, что все, кто профессионально подходит к разработке, используют такой редактор, как декода, в котором просматриваются все коды и анализируются. И вот декода есть только под 32-битную систему. Может быть, меня поправят, может быть, уже появилась и вышла. 64-разряда у меня пока ее нет. Поэтому я однозначно все разработки провожу на седьмой версии терминала Kick. То есть, восьмая версия у меня уже есть у всех брокеров, но я под 7 именно разработка, потому что невозможно анализировать код. То есть, все, кто занимается разработкой, обязательно должны седьмую версию терминала Quick иметь. Вообще, декода лучше всего, по крайней мере, у меня работает вообще с восьмой версией Windows. На десятке она как-то более глючно работает. На самом деле, она не на 100% совместима с квиком, но пока замену данному редактору, я повторяю, именно для разработчиков, на языке Lua пока нет. И основное, что заявляется, конечно, для чего вообще сделан переход на 64-разрядную архитектуру, это ускорение работы терминала Quick. Но я не знаю, для кого, о чем идет речь, потому что, ну, во-первых, я анализирую работу там кодов, и обращение к таблицам происходит достаточно быстро на седьмой версии, это порядка от 20 до 40 тысяч в секунду проходит обращение, ну при этом не просто обратиться, но и что-то отсортировать и что-то оттуда забрать из таблицы. Ну такие как таблица сделок, там таблица текущей позиции, там таблица стопов. Все работает очень-очень-очень неплохо. И я не знаю, если кто-то занимается уже выс высокочастотной торговлей, то да -да, тогда, в принципе, квик ему не подходит. То есть и Луа, и роботы, и сам терминал. В принципе работает быстро и 7 и 8 версия следующий основной такой плюс который можно отметить в этот раз разработчики решили нам не менять меню потому что переход с 6 на 7 версию был очень такой болезненный очень многие не хотели переходить потому что сильно изменилось меню то есть там переставили там и загрузка роботов ушла в другое меню и название таблиц поменяли вот это был такой болезненный шаг а в данном случае, вот я могу сейчас показать, вот у меня вот седьмая версия работает перед вами. Все вот эти меню, они остались все точно такие же. Ну вот единственное, там какие-то, сейчас поподробнее поговорим, например, вот по опционам исчезла и такая вообще таблица, как информация по опционам. Ну, поскольку я с данной таблицей не работаю, я работаю вот с доской опционов и, как правило, использую софт, если я работаю с опционами свой собственный и сторонний софт, поэтому меня вот это не коснулось. Еще пишут, о чем много, исчезли работы со стратегиями. Я тоже не работаю, поэтому не могу ничего сказать. Вот внешний меню и все таблицы и названия, все очень похоже, ну, в общем-то все идентично. То есть, тут никаких сложностей для тех, кто захочет на восьмерку перейти нет. Вот я перед вами сейчас сделаю восьмерку. Она у меня, к сожалению, не подключилась, поскольку не хватает. Ну, одновременно не могу подключиться к семерке, к восьмерке. Но здесь все абсолютно то же самое. То есть, все таблички, все меню, они все остались абсолютно такими же. Данный терминал я демонстрирую от компании БКС от, Квик, от э, брокера открытия еще у них уже появилась восьмерка, но они как-то так неактивно ее навязывают. Э, у меня тоже пока еще там, по-моему, я не обновился до семерки, ой, до восьмерки у меня седьмая версия. Но вот БКС уже давно эта версия появилась и могу сказать сразу, что вот кто раньше всех обновился, тот получу по полной программе все косяки, которые естественно сопровождают новую версию. Это нормально. С моей точки зрения. Выход нового продукта, тем более со смены архитектуры с 32 на 64-битную, ну, конечно, должны сопровождаться косяками. Это абсолютно нормально. Идеально программу написать вот с нуля и полностью, ну, невозможно. Но ну, вот я нашел официальный, вот когда был выход изменения от разработчиков, вот был такой релиз, что здесь я нашел. Ну, вот да, действительно переход все есть возможность новые версии это вот они описывали переход на 64 разрядную архитектуру да у вас уже должна быть шесть разрядная винда чтобы вы могли это работать поддержка xp прекратилась не анализируется омега и метасток программы многие с ними работали для них это конечно будет тоже неприятный момент дальше что я здесь посмотрел давайте я сделаю так покрупнее изменение в таблице клиентского портфеля, но я с этим вот второй пункт не работаю Информация по опционам, таблица исключена, но она как избыточная, как они пишут. Ну, меню расширения, продублированное, ну и хорошо, ничего в этом страшного нет. Вот, по стоп-заявкам. Ну, вот пункт 5. для срочного рынка, рынка в форме ввода заявок, стоп-цены изменен алгоритм подстановки цены при указании по рыночной цене. Но у меня вот я попытался выставить заявку по рыночной цене. Так, вот сейчас восьмую версию откроем вот берем срочный рынок f6 стоп лимит мне вообще по рыночной цене не дает а вот стоп лимит take profit я попытался выставить да по рыночной цене разрешено вот но у меня вот возникает ошибка рыночная заявка для клиентского счета запрещена. то есть но ну, возможно каких-то брокеров это работает и возможно каких-то брокеров это разрешено а проблема я знаю в чем заключается то, что вы выставляетесь по рынку, выставляет заявку по планке. На следующий день планка может измениться, и у вас тут заявка в какой-то момент может не сработать. Вот, скажем, робот SuperSmart Stop Profit, это уже проблема давно решена, он отслеживает максимальные планки и переставляет заявки. В случае, если заявка вдруг выходит за планку. То есть, это вот в автоматическом режиме сделано. Ну, дальше авточертист я не использовал залоговые средства. Это, мне кажется, вот это вот сделки репа это настолько такие очень специфические инструменты, с которыми ну большинство вот не работает. Вот все, что я здесь дальше нашел, я об этом в первый раз в большинстве услышу просто. Справа недоработки, но ну, это на самом деле нормально, что это можно было и в седьмой версии доработать, я так понимаю. Так что здесь каких-то вот глобальных изменений именно вот по э, таблицам, по э, ведениям там вроде бы по сортировке таблиц какие-то есть преимущества. Ну, честно говоря, вот это все вот из того, что я использую, я больших отличий изменений не заметил. Терминал, в принципе, Quick 7 работал стабильно. Ну, 8, вот сейчас я уже попробовал через полгода. И тоже, в общем-то, я считаю, работает нормально, стабильно. По, по крайней мере, на текущий момент замена данного терминала, ну, нет адекватного, потому что все равно... Если вы будете использовать какой-нибудь Альфа Директ, какие-то такие специфические а, разработки, там у вас проблем будет гораздо больше. То есть, если вы хотите работать стабильно на российском рынке, используйте терминал КВИК. Все-таки здесь более мощная поддержка с плане разработки. И вот для именно разработчиков торгов именно разработчиков, кто пишет а, автоматизированные какие-то программы на ЛОО, мне очень нравится, что сами разработчики очень быстро, оперативно отвечает на все вопросы, которые я не могу найти там в справке или на форумах. Все доходчиво. Здесь как бы, к разработчику КВК у меня претензий нет. Теперь какие я могу дать рекомендации, А что нужно делать вообще, когда выходит какая-то новая версия или что-то происходит. Первая моя рекомендация – это не торопиться переходить на новую версию. Это раз. Пусть исправят сначала все проблемы. И вот полгодика это минимальный срок, через который можно на нее переходить. И вот я считаю, брокер открытий в этом плане прав, что он не торопился с вводом новой версии. Следующее. Для этого, чтобы не переходить, нужно отключить обновление в квике. Это нужно сделать в первую очередь. Плюс, даже если у вас вот, восьмая версия, вы наконец-то перешли, постоянно будут какие-то обновления, новые версии, и в них тоже могут закрадываться ошибки. Поэтому, если у вас какая-то версия, вы ее нащупали, она у вас стабильно работает, вы на ней работаете и обновляться нет смысла. Поэтому вот здесь есть такая галочка, система, настройка, основные настройки. Здесь меню, вот программы выбираете и здесь есть такая галочка обновлять версию программы. И вот у меня эта галочка во всех моих версиях всегда не стоит. Я никогда не хочу, чтобы мне автоматически обновляли версию программы. Хотите к новой перейти? Поставьте галочку и обновитесь. Плюс еще сразу следующая рекомендация. Всегда имейте копию старой версии. У меня вот, к сожалению, не нет дистрибутива ко всем версиям, но терминал Quick, ну, по крайней мере, в текущих версиях не требует дистрибу... установки именно с дистрибутива. Достаточно скопировать папку. Более того, это намного удобнее сделать копию папки, потому что у вас сохранятся там все настройки и у вас... Там все прописаны будут ключи, а с дистрибутивом всегда проблемы. Устанавливать квик-дистрибутиву надо только в одном случае, если у вас что-то не работает. Если у вас все работает, то тогда только копирование папкой. Я уже там, наверное, сотни, может быть, и тысячи раз переносил при помощи копирования папок квики, и все у меня всегда работало. То есть это лучше, чем устанавливать дистрибутив. И иметь, конечно, копию настройки, потому что при обновлении версии, вот если вы вот сейчас вот давайте семерку откроем, если я нажму тут вот, у меня выскочит обновить версию, то вот эти настройки, которые я имею, они у меня могут слететь, ну не обязательно, но могут слететь. Поэтому копия всегда есть. Давайте вот восьмую версию, она уже у меня подключена. Вот здесь система, сохранить настройки файл. И сохраняйте. Я всегда сохраняю директорию, где у меня Quick. И плюс еще я люблю сохранять настройки вообще в отдельную куда-то папку, где у меня вот лежат настройки различные на случай, если у меня полностью папка там полетит вместе с квиком. Вот такие мои точки зрения рекомендации будут правильные. Ну вот по поводу наличия версий, Вот у меня одна из папок, где у меня хранятся квики. Здесь у меня и БКС, и открытие, и много других. И другие есть брокера. Вот шестая, седьмая, восьмая версии. Всякие есть версии. То есть я вам рекомендую все это хранить вместе там с ключами, чтобы на случай, если что-то у вас не будет работать, вы, соответственно, имели возможность вернуться к старой версии. Вот, наверное, собственно, и все о терминалу Quick, что я хотел сказать. И то, что не изменилось меню у 8 версии Quick то вы можете использовать все вот настройки терминала, все видео, которые я записывал для 7-й версии. Поэтому вот можете по ссылке переходить настройки терминала quick и там есть много видео полезных которые позволят вам быстро понять как работать терминалом quick и понять как торговать при помощи терминала quick без всяких сложностей и проблем самое главное что вы настраивались именно самое важное это найти Хорошие точки входа, анализировать графики, теханализ, терминал КВИК, вам базовых настроек, базовых возможностей более чем хватит, чтобы профессионально работать и торговать на биржевом рынке. Спасибо всем за внимание.